Писатели, современники, которые пишут романы, они в основном неверующие люди, в основном они не знают Господа и, мало того, многие из них, скорее всего, одержимые бесами. Потому что та фантазия, которой они владеют, это не человеческая фантазия. Вы спросите, откуда ты знаешь? Когда я был неверующим, я тоже пробовал читать эти романы. И я понимаю, что та фантазия, которая у этих людей, это не человеческая фантазия. Они так передают эти грехи, что такое ощущение, что ты сам побывал в том месте и сам согрешил теми грехами, о которых описывают эти современники. Поэтому избавься от этих всех книг, прекрати читать это все, потому что ты впустую тратишь свое время, это раз. Ты будешь отвечать перед Богом за каждую прожитую свою минуту а ты увлекаешься всеми этими романами, которые в основном бесовские, они не приблизят тебя к Богу ни на миллиметр, ты впустую тратишь время, ты будешь за это отвечать. Во-вторых, те бесы, которые в этих людях, они передают через эти книги тебе, и тебе хочется грешить потом, потом ты хочешь делать все эти грехи и сам не можешь понять почему, потому что ты становишься одержимым. Тебе нужно избавиться от этих книг и не читать. Тем более не давать своим братьям и сестрам читать всю эту глупость. А также есть так называемые христиане, которые цитируют каких-то писателей-классиков. Они думают, что этим они угождают Богу. Но никто не знает, как на самом деле жили эти писатели. Читайте лучше Библию, читайте лучше Евангелие, цитируйте Библию, цитируйте Евангелие, не цитируйте вы этих писателей. Вы не знаете, как они жили и чем они жили. Вы можете прочитать у них историю, но как они на самом деле жили, вы не знаете. Поэтому лучше цитируйте Писание, не раздражайтесь, когда вам цитируют Писание, а лучше возлюбите Господа всем сердцем своим, всей крепостью, всем разумением и ближнего, как самого себя. Просите Бога, чтобы Бог открывал вам свои Писания, чтобы Дух Святой раскрывал вам всю прелесть Писаний, чтобы вы вкушали, как хлеб живой с небес, то, что вы читаете а не пустую проводить время с этими современниками. Мой милый друг, пусть Бог даст тебе желание жить в святости, прекращай, греши, читая всю эту глупость. Да благословит вас Господь наш Иисус!